Дорогие друзья, сегодня, 3 октября 2022 года, уважаемая Виктория Шатропа закончила открытый курс по продажам и давайте ее поздравим. Виктория, скажи мне, скажи мне, чем ты хочешь поделиться, что было, как было, потому что это так, так было, не быстро, что я хотел узнать, что было. Знаешь, я вот за ну я ее, может быть, потому что чаще видел, видел прям кардинально, как менялось. Ты хочу увидеть, что у тебя поменялось. С момента начала курса ты уже помнишь, как это было. Да. Что произошло? На самом деле мне этот курс и лично вы помогли избавиться от личных каких-то проблем, которые мне мешали и в работе. За это вам огромнейшее спасибо. Я сейчас То, что я раньше делала неосознанно И как это получалось Так mm -hmm. и получалось То есть через раз получалось продавать mm -hmm. То вот сейчас я понимаю Как у, как у меня раньше Получалось продавать mm -hmm. То, что вы как раз таки учили нас На этих курсах mm -hmm. И сейчас я это делаю С каждым клиентом И как минимум mm -hmm. Я уже запоминаю с клиентом а, а как ты им максимум, запоминаешься, да? Да, и, я угу. им запоминаюсь, а как максимум, это уже контракт. Хорошо. Раньше а, я даже не запоминалось. Ну, я очень ну. рад, что я смог тебе помочь. А, знаешь, хотел спросить, помнишь, в начале курса, еще в первый день, когда теория только была, да. я говорил, что всем вам, кто начинал курс, что ваша жизнь изменится, не да. только продажа. Да. Что поменялось? Чтобы это было не только мои слова, да? Что поменялось, если мы говорим про жизнь? Я стала более жизнерадостной. Вы меня помните, я была просто в глубокой депрессии, простите, запинаюсь. Я постоянно была в депрессии из-за каких-то личных проблем в жизни. Но я стала более жизнерадостной, я уже по-другому смотрю на мир, на людей. Uh -huh. Это даже мои друзья говорят, <свят> очень много друзей. А мне об этом говорят, что, что я очень сильно изменилась uh -huh. за короткое время, и я вижу изменения, мне это нравится. Круто. Если мы говорим о цифрах по продажам, что тут поменялось? А в цифрах по продажам, uh -huh. ну, я удвоила чек. Средний человек в два, в два раза у меня боль прелечил. Да, тогда, когда у нас была данная тренировка. Ага. После болезни угу. у меня повысились встречи. Угу. Много больше встреч, чем когда... Ну, тогда было. Угу. Сейчас намного легче договориться касательно встреч, Круто. А после встречи уже у нас контракты. идут. Ну, смотри, спасибо, что рассказала, я тебе хочу пожелать в дальнейшем быть счастливой, всегда да. счастливой, спасибо. не опускаться туда, куда нельзя опускаться, да. и желаю тебе продать идею какому-то счастливому парню, который захочет на тебе жениться. Поздравляю тебя. Спасибо. Будь здорова. Спасибо. Все.